Всех приветствую на моем канале, с вами Иван Нумизмат. Недавно мне не поступил в члендж от канала Санчи СС В котором было сказано то, что я должен обозреть монету С самым наименьшим диаметром Данной монетой оказался 1 рубль 2001 года Содружество независимых государств Такая вот у нас монетка Металл у нас не Дата выпуска 2001 год Масса 3,25 грамма. Выпускалась на Санкт-Петербургском монетном дворе. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 1,5 мм. Гурт рифленый по 110 рифлений. На аверсе у нас изображена эмблема Банка Российской Федерации. Двухглавый орел. Вверху написан Банк России. Внизу 1 рубль. И под одним рублем год чеканки 2001. Под лапой орла. Клеймо Санкт-Петербургского монетного двора. Ну, с гуртом ничего говорить не надо. Просто у нас он рифленый. 110 рифлений. А вот с реверсом у нас уже гораздо лучше. У нас полукругом написано Содружество независимых государств. Эмблема Содружества независимых государств. Под эмблемой у нас есть шестиугольник, в котором у нас есть 10 Надпись 10, и если мы ее немножечко побылуем, то вот можно увидеть лет. Монета это посвящена Содружеству независимых государств, которая просуществовала 10 лет. Ну, но на, на данный момент существует, что-то как-то сказала я туповато немного, но тогда вот она существовала 10 лет, и в честь этого выпустили монетку. Ну что ж, вот такая у нас получилась монетка. А мой челлендж канала Санчесес это обозреть любую российскую монету с изображением самолета. Удачи тебе в челлендже. Ну и на данный момент пока что все. Всем удачи и до новых встреч.